Привет, ребята! Поздравляю вас всех с прошедшими праздниками, с Новым Годом. Поздравляю также с будущими праздниками, которые уже у нас практически на носу. Хотел бы с вами поделиться тем, что не знаю, как у вас, мне очень сложно, знаете, держать себя вот в такой постоянной форме. То есть, что я имею в виду, ты в рабочем ритме, да, постоянно, то есть, как бы нацелен на определенные действия, и знаешь, что где-то сейчас начнутся праздники уже в скором времени, и ты не можешь попросту расслабиться, потому что все это время ты находишь, находишься в рабочем ритме. таком, да? И когда эти праздники наступают, ты все равно еще не можешь расслабиться, но все-таки они берут свое, и в любом случае ты начинаешь поддаваться вот этому всеобщему праздному настроению да? или же духу Рождества, и этот момент начинает тебя расслаблять. Но вот как ты начинаешь расслабляться, после этого уже очень сложно собраться, еще и снова начать что-то делать. Именно поэтому видео уже не выходили достаточно давно. И сейчас пытаюсь наверстать э, все это упущенное дело. В общем, первое видео в этом новом 2019 году. Я в бейсболке, ровно как и мой логотип, который у меня на канале. Вы можете лицезреть, да? Уже все к нему привыкли, наверное, те, кто меня смотрят. Ну и, собственно буду пока ему соответствовать сегодня будем говорить о нескольких вещах это о монете трон о BitTrent. это интересное слияние, которое произошло недавно будем говорить о графике биткоина естественно куда же без него там есть интересные мысли по месячному графику, по недельному графику Вот будем их рассматривать сейчас а также посмотрим на то как же, закрылись, как же закрылся месяц в декабрь по трейдам, что закрылось, какой профит, посмотрим наши открытые показательные счета на myfxbook, проанализируем их, также посмотрим то, что сейчас находится в портфеле, то, что торгуется, ну давайте приступать, ну и начинаем наверное сразу с новости по Трону, по BitTorrent, вот пожалуйста новость о том, что Трон выкупил BitTorrent, между прочим за 140 миллионов долларов и эта информация есть как на, в твиттере официальном BitTorrent, они здесь вовсю кричат уже во все глотки да, о том, что Tron купил их, запускается их токен. Токеном этим там есть новость, то есть есть информация, как им можно будет распоряжаться. Все это, на, естественно, внутри платформы BitTorrent будет происходить. Ну и то, что еще характерно интересно, что вот данный токен, во-первых, будет запускаться на платформе Tron и запускаться запуском будет руководить платформа Binance Launchpad, простите. И вот уже у них здесь Bittrend тоkenization coming soon. И я так понимаю, что листинг тоже будет происходить непосредственно на Binance. Вот, то есть торговаться он будет на данной бирже сразу же после листинга естественно вот такие вот новости относительно данного инструмента и я считаю что конечно же это не могло не повлечь за собой определенный рост данной валюты он конечно на данный момент еще незначительный да вот этот вот пин бар достаточно неплохой хоть и объем здесь маленький и мы можем видеть что возможно Этим новостям предшествовало вот данное вот движение, которое мы наблюдали. Да? Хотя это движение может быть связано также и с основным рынком, да? потому что, собственно, биткоин регулирует движение рынка всего, и вот оно как раз было связано непосредственно, тоже можно отнести, что с движением битка. Сейчас же технически, да, уперся в уровень 548 Сатоши. На этом ценовом уровне сейчас встретил он сопротивление, начали тут появляться хвосты. И сейчас будем смотреть, как будет происходить это движение. Конечно, новость была объявлена еще вчера. Не знаю, как это. Конечно, новость достаточно положительная. Да? То есть трон расширяется. Да? Можно сказать, что там также в его твиттере была информация о том, что количество разработчиков увеличено. С двух человек до 40, по-моему, это говорит о том, что начинается какая-то активная работа непосредственно на этой платформе ну и собственно посмотрим как будет все происходить технически опять таки говорю что сейчас ситуация такова что мы уперлись в сопротивление на 548 сатоши и следующее сопротивление если мы его пройдем закрепимся мне видится где то на 740 вот здесь вот все отмечено вы можете видеть собственно это график был показан к биткоину, к доллару здесь ситуация ну, практически такая же. Я бы сказал, немножечко хуже. Уровень здесь немножечко размазан. Нельзя сказать, что То есть я вот еще, отметил точнее, сопротивление, еще которого я бы ждал. Если вдруг будет положительно какое-то движение со стороны этого инструмента, но пока еще его не происходит. Поэтому будем ждать. Конечно, хотя бы повторение вот э, майских майских вершин но я просто не знаю насколько будет это все актуально э, запуск запуск э, токенизации бит намечен на лето этого года на июль по моему вместе если я не ошибаюсь ну возможно к этому моменту будет какое-то движение мы действительно увидим хотя еще времени очень много все может перебираться 10 раз и возможно мы будем уже в восходящем тренде было бы очень даже неплохо если бы так произошло но пока что будем довольствоваться тем что есть на данный момент то есть патрону вот такая вот ситуация Давайте дальше перейдем к нашему королю криптовалютного мира. Будем говорить о биткоине, естественно. И, наверное, начнем. Я говорил, что мы посмотрим недельный график. На недельном графике здесь интересная ситуация. Еще раз хотел бы обратить внимание на повышенные объемы. Да? Вот эти вот. То есть... Мы видим с вами, что если пролистать назад на несколько лет, то, собственно, рост восходящее движение да, началось именно с повышенных объемов, что происходило в 2015 году. И я считаю, что именно это движение дало толчок основной, основной восходящему, который мы поступили после уже увидели, да, восходящее движение вообще всего рынка. Ну и, как мы можем видеть, то, что вот на протяжении времени с апреля месяца по ноябрь, да, в ноябре вообще практически не было объема, не было волатильности, все стояло горизонтально полностью, э эти объемы постоянно уменьшались. Сейчас же они начали увеличиваться, то есть э пошло движение как на э слив, так и на выкуп, естественно, да, потому что мы можем видеть, что уровень э 3 с половиной тысячи мы достаточно сильно держим сейчас на этот момент ну и здесь даже у нас начали появляться уже определенные моменты э, перехвата инициатив э, покупателями что я считаю тоже положительным достаточно фактором вот это вот зеленая свеча э, напоминаю еще раз недельный график до да, после которой мы не увидели большой просадки то есть э, видимо идет какой-то застой рынка, да, то есть явная консолидация, то из этого вылез, конечно, говорить пока еще ничего не приходится. Здесь у меня отмечен уровень, диапазон, точнее сопротивление. Я уже о нем говорил вам, все уши прожужжал, наверное, 4400, у меня здесь и 4000. И я сейчас буду ориентироваться непосредственно на этот момент. Вот таким вот образом. На месячном графике я еще говорил, что мы его посмотрим. На месячном графике здесь у нас сформированный дожик за декабрь месяц на таких же объемах, как был перед этим, при продавливании 6000 что в принципе может говорить о борьбе со стороны продавцов и покупателей. И сейчас будем наблюдать, как же будут происходить дальнейшие события. Напоминаю, что есть мнение предсказателей финансовых рынков, есть и такие, друзья мои, которые говорят о том, что мы еще какое-то время будем колебаться в диапазоне 4000, после чего сходим до 6 рывком импульсным, и после которого снова еще валимся на до этих же цифр приблизительно да но собственно вот этот момент начинается уже начинает якобы становиться переломный после которого возможно уже дальнейшее восходящее движение но насколько это все оправдается естественно говорить точно не приходится это первый момент да, относительно того что я бы хотел вам рассказать это относительно технической стороны наших монет